Их ценность в том, что она у тебя есть, она тебе нравится, ты ее открыл, посмотрел, увидел. Сейчас, что тут вот, видите, вот космонавт Герман Титов, образцы его подписи, которые у меня есть, которые у меня есть, которые у меня есть. Ну вот я у нас сужу, вот когда я вступал в общество, 70-е годы, Значит, нас, филателистов, было э, 1500 человек. Сейчас 60 в